Несмотря на то, что об этом было упомянуто в вступительном дисклеймере, я все равно хочу добавить пару слов от себя. Во-первых, я должен признаться в том, что я прошел ее пиратскую версию. Да, это не самый честный способ получить удовольствие от новинки, которой стрей является, но я сделал это только потому, что у меня нет сейчас ни денег, ни возможности пополнить кошелек в стиме на нужную сумму, чтобы позволить себе игру за 700 рублей. Во-вторых, так как игру я прошел и даже смог получить от удовольствия моих собственных футажей вы в этом ролике не увидите. Хотя бы потому, что я не хочу заставлять вас выделять литры крови через глаза от вида текстур низкого разрешения в пожатом качестве 720p. Уж извините за это. Опять же, все ссылки на использованные видеоматериалы, если я их использовал, находятся в описании. Обязательно загляните туда после просмотра. Ну и в-третьих, как и всегда в этой рубрике, это не полноценный обзор, а лишь мое мнение об игре, поэтому не ждите тут полного разбора или чего-то такого. Но я обещаю вам, что более-менее полноценный и интересный обзор я сделаю уже в августе, поэтому оставайтесь на связи и обязательно подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы грядущий ролик не пропустить. Ну а теперь же давайте поговорим о самой ожидаемой игре этого лета. Заранее восхваленную многими до степени. О господи! 12 из 10 геймплей на кончиках пальцев! А именно о похождениях рыжего котейки в антураже ржавого гиберпанка. Дамы и господа, стрей! Так, строя игра совсем свежая, так как вышла на прилавке цифровых и не очень магазинов 19 июля. К тому же вышла она не только на ПК, но и на PlayStation 4 и PlayStation 5. И вот казалось бы, ну не должна игра такого калибра привлекать современную аудиторию. Какой-то рыжий кот ходит по грязным улочкам, освещенным светом неоновых вывесок, ищет предметы, разговаривает с роботами, ну и так далее. По описанию вполне обычная бродилка, но интернет как известно котиков любит, поэтому игра практически сразу стала потенциальным хитом во время анонса аж в 2020 году, хотя разрабатывалась она чуть ли не с 2016. Да чего уж там, даже я, человек, который особо кошачьих не переносит, был заинтересован в том, чтобы в это поиграть и даже упомянул об этой игре в прошлом подкасте. Если кто-то его еще не видел, переходите по подсказке или по ссылке в описании. Правда щупать игру непосредственно в день выхода я не стал, я был просто не уверен, что мой престарелый пылесос сможет хотя бы запустить эту игру. Но позже, обнаружив достаточно щадящие системные требования на странице в стиме, все мои сомнения отпали сами собой, и хитрые жирные ручки пошли искать соответствующий репачок на торрентах. И знаете что? Как только у меня появится возможность купить эту игру, я это обязательно сделаю. Потому что игра, на мой взгляд, оказалась достаточно неплоха. Во-первых, у игры интересный сеттинг. Да, котик, да, ходит по грязным улочкам в свете неоновых вывесок, да, общается с живущими там роботами, но благодаря более-менее проработанному миру и более-менее прописанным жестяным болванчикам, лично я понял, что данный мир живой и интересный, даже несмотря на то, что в этом мире живых обитателей не так уж и много, практически раз-два и обчелся. При этом чисто визуально игра смотрится отменно и даже позволяет испытать эстетическое удовольствие от картинки, потому как она красочна и наполнена различными деталями. Будь это закуток около бара или зараженная часть города, где обитают чертовы зурки, выглядит все вполне отлично на мой скромный и субъективный взгляд. Плюс ко всему, у этой игры замечательный саундтрек, который умеет вклиниваться в игровой процесс ненавязчиво и вполне живо, создавая определенное настроение для каждого отдельного игрового момента. Сам геймплей, к слову, достаточно прост и не вызывает особых проблем как во время игры с геймпада, так и во время игры через клавомыш. Бегает и прыгает наш бездомный комок шерсти достаточно резво и ловко. При желании может и в зубы что-то взять, и в инвентарь что-либо положить, чему послужит наш постоянный компаньон в виде летающего дрона Б12, которого мы найдем в самом начале игры и будем всю игру таскать у себя на спине. Если надо, то котейка и мяукнуть может, например, чтобы внимание привлечь. И коготками ближайшую стену или коврик попортить в состоянии. Да и какие-нибудь банки с краской он довольно бодро раскидывает своей любопытной лапкой со всяких крыш и полок. Короче говоря, симулятор любого котика в чистом виде. Разве что нельзя в тапки писать и яйца лезать. Также чисто геймплейная игра больше напоминает именно квест, нежели экшен-адвенчуру. Однако и различные экшен-моменты в игре присутствуют. Ведь нам иногда придется и от зурков побегать, и от дронов всяких, и еще куча всего. Зурки, к слову, это такие мелкие уродцы, внешне напоминающие помесь хаткрабов и снарков из Half-Life, причем гуляют такие вот штуки с тайками, от чего зазевавшегося игрока такой вот выводок загрязет за считанные секунды, поэтому стоит быть аккуратным и проворным. В спокойные же моменты игра с удовольствием даст возможность нашей любопытной рыжей морде поизучать окрестности на предмет различных интересных сайт-квестов или собирательных элементов, хитро запрятанных разработчиками в самых разных местах. Например, одному местному музыканту с гитарой канистры мы можем найти и отдать 8 нот, и в итоге этот музыкант с удовольствием для нас их сыграет. а местный торгаш за бутыль моющего средства с удовольствием отдаст нам моток проводов, из которых местная бабушка сошьет теплая понча. Также в качестве собирательных элементов тут присутствуют и различные воспоминания, которые B12 с удовольствием прокомментирует и расскажет немного об истории мира, в котором ему и нашему котику приходится находиться. Найти их не особо сложно, кстати, поэтому поиск таких вот мест наоборот привлекает. Плюс в игре их не так уж и много. 5 основных воспоминаний, которые вы никак не пропустите даже если захотите, и 22 дополнительных, разделенных между собой по отдельным главам. Что же до сюжета, то он хоть и неплох, но достаточно предсказуем. К тому же для основного хронометража игры, а проходится она в худшем случае за 6 часов, такой простой сюжет даже играет на руку. <coughs> да, вы не ослышались, стрей спокойно можно пройти за примерно 6 часов, если особо не тупить в некоторых местах, то и за 3,5-4 часа, прям как я и умудрился. А если забить на всякие сайдквесты и поиск воспоминаний, так игру и вообще можно проскочить за 1,5-2 часа, а потом смело вернуть за нее деньги, если успеете. И нет, я никого не призываю так делать, потому что мне игра понравилась, и я обязательно ее куплю в будущем. Да и вас попрошу так не делать, ибо это свинство. Данное утверждение не распространяется на людей, которые купили игру, но она им не понравилась. Такие дела. Что же мы имеем по итогу? А имеем мы достаточно неплохую бродилку про котика в грязном мире будущего, которую без труда можно пробежать за один-два вечера. Плохо ли это? Конечно же нет, если вам вдруг не нужна РПГ типа третьего Ведьмака. Была ли игра интересной? Лично для меня да. Рекомендую ли я игру? Пожалуй да, чем нет. Тем более интересных новинок сейчас достаточно мало. Поэтому, если вы любите котиков или киберпанк, или бегать сюда по локации как ума или вообще обожаете совокупность всего вышеперечисленного, можете смело идти и покупать эту игру, ведь у нее интересный геймплей и вполне неплохой сеттинг. Ну а если вас ничего из этого не привлекло, не расстраивайтесь, ведь игр на свете много. А Стрей лишь одна из миллионов. И черт возьми, она была неплоха. Огромное спасибо вам за просмотр. Если вдруг ролик вам понравился, то не поленитесь поставить лайк, написать комментарий и обязательно подписаться на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить выход новых роликов. А также зачекать ссылочки в описании и подписаться на группу ВК, Телегу, Твиттер, например. Ну а если же видео вам не понравилось, то поставить дизлайк и написать гневный комментарий я вам тоже не запрещаю. А на этом все, с вами был Хэмилтон и мы обязательно увидимся в следующий раз. Пока! Будь это за куток. Будь это Будь это за куток. Будь это за куток окол. О кокола. Б.